Всем доброе утро, ребят. Ночью ну, у нас сегодня четверг уже, да, вроде. Да, четверг, седьмое число. А, проснулся я раньше. Не знаю, повлияет ли это на график. Вчерашним бравно. А, поехали, посмотрим, что у нас интересного есть и будем сегодня смотреть. Также расту я поставил героев а, на деф. Посмотрим как будут проходить И исходя из этого я уже буду дальше Потому что многие ребята спрашивают Что, когда, как Исходя из этого я уже буду дальше менять э, Каких-то героев Местами и Подбирать Что, куда и как Вот прошлый наш Дев мы его выставили 51, 68 86, 3 из 10 Как видите слились Ну в принципе 30% тоже довольно-таки неплохо. А, Такс. Что у нас сегодня? Посмотрим. О, у нас сегодня, по-моему, топовая гильдия, да? 2 ляма, 2. Нифига себе, противники. Хорошие. Лям 600. Все под, по 2 ляма, под 2 ляма, не знаю, не берут, что-то не 2 ляма. А, тут двоечки, 20. И тут двоечки, видите? Никто дальше не раздувает, чисто держит силу. Понятно, что тут надо. Будет заруба нам сюда к этим. Первая, вторая. Тут у всех гелий свыше, чем у нас. Но будем пробовать интересная багажка, Будем бить сегодня двух миллионников. Заодно и протестируем наш деф. Так, что-то я рановато зашел, акции еще не запустились, перезайдем. Хорошие противники, заодно потестируем и посмотрим, что у кого на дефе, думаю будет интересно. А, так, один плюс один, нюманс, шоппинг спри, это все донатная тема, давайте шоппинг при посмотрим. Вот такое ничего интересного. Треже чест. Сундуки. За покупку. Лаки ничего нету. Хрусталочка. Пиратик открыт в четверг. Обычно у них это все было в субботу, уже в четверг. Так, вход забрали. Отлично. Островок. Тоже забрали. Белты пак, но здесь они ничего не меняли. Вторые скины куча сумок питомцев, все то же самое, ничего нового, к сожалению, нет. Два осколка мастера, это просто писец этого мага, точнее, <смех> это бред. Два осколка. это просто знаете это брит это и 12 осколков 20 баксов 12 осколков 20 баксов Вы что, убираете что ли так фонтана нет лис лис и мэри поехали сюда посмотрим что у нас здесь Ну, вот 20 исколков. Ну, в принципе, плюс-минус 50 баксов. Да, что-то они загоняются немножко. Так, драконы. Такие сепаки, конечно. 50 исколков, 100 баксов. Ну, блядь, не стоит этот герой этих денег. Вообще никак. Так, ну все, ничего, никакой халявы нету. Странно, никакого накопления. Окей, поехали дальше. Так, сейчас заберем плюшечки. Поехали на русский сервер. Посмотрим, что у нас на русском сервере интересного. Вот Где-то должен быть день замка владельца уже. Или не его отменили. Непонятно. такс такс такс так. временные найм редких привет весна ну, здравствуй уже скоро лето у них только привет весна Кузница. Короче, нифига единственное что фонарики еще так парящий тоже сейчас заберем так чтоб место потратить. А что тут наградах? Не, ну это просто вон. Три быка это просто. Это русский сервер, только может такое выдать. Так, фонтан желаний. Понятно, здесь ничего не менялось. Собери, сам еще забежу первые вторые третьи новых нету вот это на этом на ну здесь вот барда выгодно собрать это на этом на аэс сервере там там повеселей а, так сукей, с этим разобрались есть пакет накопления Ну, вот такое себе Че по временным акциям тоже нехти большой пак но сундуки хоть начали добавлять Почти по 50 штук. Не знаю, с чем связано. Так, 70, 55, 55, 45, 45. У кого-то явно фантазия где-то. Тут по 3 шестерки. Набор выгодный. Короче, такое себя. Так, забрали эти плюхи. Поехали, Тайвань, чекнем. Так, я сейчас забегу. На... Так, на AES еще гляну, что там интересного. Может, там что-то интересное есть. А, так, -с. понятно. Накопление. Да, тут ничего по акциям интересного нету. Стопника можно словить. И остров. Ну, тоже так не ахти, я вам скажу. Ну, вот здесь это кайфовое накопление можно собрать, но тоже как видите, Альфа Смс кстати, за этот, за нормальный почти пак. Так, что у нас на Айсе? А еще на этом пропустил. Хочу посмотреть, пирата поменяли, может, что-то. Не, у нас пирата не поменяли. А, такой же. Давайте сейчас забежим на айс, Покажу вам. В принципе, довольно-таки неплохой пират. Мне понравился. Сейчас я затащу. Там-там-там-там. вот такой вот пират на Айсе. в принципе довольно таки неплохо зефир два мешка первого лавла нифига себе седну вытащил вот это прикол тут ничего не поменяли но тут прикольно то что здесь не особо захламлено посмотрите вот на плюхе 40кг 20к кулаков если я не ошибаюсь расходники довольно таки приятные и плюс э, зефир и лис в мешках ну реально это очень круто что у нас тут еще есть парящий остров О, кстати посмотрим собери сам там обещали смотрите везде просто тупо бык падает Обещали, вот видите, здесь поменяли, так и не добавили питомца. Просто тупо не добавили. Куча сундуков. Ну, довольно-таки неплохо. И тоже два осколка, блядь. Смешно. А что по фонтану желаний? Тоже овник. Ну Вот такое. В общем, такие вот, ребятушки, дела, ничего такого нового интересного, как видите. Нет, но пират, блин, здесь реально классный. Кстати, кто играет на Айс, кидайте заявочки. Асгард. Четвертое место на битве килле вообще забили, походу, тоже. Телега на экране, Айс сервер. Все, я побежал дальше, всем удачи, всем пока.